Следы Христа. Еще и ныне на горе Олив вам скажут люди с верою живою, что здесь Христос, друзей благословив, вознесся в славе над землею. И в память этого покажут вам гранитный выступ, огражденный рамой. Следы Иисуса усмотрели там и заключили это место у мрамор. Да. Это верно, что следы Христа заметными остались в Палестине, следы Его от яслей до креста мы можем ясно наблюдать и ныне. Христос не только на горе бывал, Его следы я вижу и в пустыне, там где его дьявол искушал и встретил непреклонность в Божьем Сыне. Его следы я вижу и в домах, в которых люди плакали, страдали. Он нес им утешение в скорбях, его уста им радость возвещали. Ученики на море среди волн с нескрытым отчаянием во взоре. Вдруг шторм утих, Иисус заходит в чел. Его следы я вижу и на море, Когда вели Христа в Синедрион, И дали волю злобе и глумлению, И там свои следы оставил он, Следыть молчания, кротости, терпения. Когда тяжелым кажется мне путь, Который свыше для меня назначен, Мне стоит на следы Христа взглянуть, И я смотрю, на трудности совсем иначе. Когда Сын Божий на Голгоф ушел, То многие его сопровождали, Там тоже я следы его нашла, Их шедшие за ним не затоптали. Хотя прибили ноги ко кресту, Но эти ноги в утро воскресенья Следы свои оставили в саду, Друзьям на радость, всем на удивление, народ Христа, ты жив и будешь жить, Пока на Иисуса ты взираешь, Никто тебя не сможет победить, Пока ты по следам Его шагаешь. Но если только в сторону свернешь, Если свободный путь ты избираешь, То следы Мануила потеряешь. И навсегда духовно ты умрешь. Аминь.